Всем здарова, с вами гитро 94 и сегодня у нас реакция на второй трейлер Тор 3 Рагнарёк. Он вышел только сегодня. Давайте сразу посмотрим, что же там такое. Жизни... О, -о, -о, О, Доктор Стрэндж! Сам Это мы уже все видели. Хелла, богиня смерти, захватила Асгард. Я думала, тут обрадуются мне. Асгард мертв. Но он возродится по моему образу. Надо остановить ее здесь и сейчас, или нас ждет Рагнарек. Погибет всего. Так что я собираю войско. Пока все то же, что мы видели до этого. Сюрприз. Это будет весело. Тук -тук. Привет. Кенрир. Я не королева, и не чудовище. Я богиня смерти. Напомни, о чем ты повелевал? На этом мы все видели уже. То есть кроме Доктора Стрэнджа тут ничего нового нам не покажут, да? Ну да. Но это я уже видел этого суртура. <смех> ну все, яс, тут все, только ради этого <смех>, Доктора Стрэнджа было показано, а то что спрашивали, что же он там делал. Вот, показали, что он там есть. Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, вступайте в группу ВКонтакте, и до следующего видео.